Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Вот мы с вами в новой реальности. Действительно, время перемен. Это притом таких перемен, которые в одно мгновение, в один час, меняют в целом расклад всей исторической канвы. И вот сегодня в 4 часа ночи начался, как назвал Путин, спецоперация по Устранение того напряжения, которое сложилось в Донбассе. Мы сейчас не будем говорить о всех причинах, приведших к этому. Все развивалось на наших глазах, все мы понимаем, что вообще-то события начали формироваться очень далеко. Сразу после Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, уже тогда началось воспитание новых поколений. Новых поколений в Украине, в Белоруссии которые бы вели к развалу Советского Союза. Эта программа маршала она существовала, и она двигалась, развивалась многие годы. И вот воспитаны многие поколения уже, которые настроены на потерю единства славянских народов. И вот это все приводило все больше и больше к напряжению. На этом вырос национализм. И этот национализм стал командовать парадом, стал формировать политику. И вот к чему все привело. Я хочу, мы хотим, вот я представляю вам, это Диана, кто не знает, это моя жена, мы таким семейным советом выходим на совет семей и вас включаем, вам предлагаем вот это все, что мы услышим, провести в своем семейном кругу с друзьями провести такой внеочередной совет семей. И на этом внеочередном советом семьи, семей, в общем-то, и э, обсудить все эти вопросы, заглянуть глубже, дальше того, что происходит. Уйти от такого бытового, общепринятого понимания ситуации, а посмотреть на все гораздо глубже. И это, вот, э, это нужно нам для того, чтобы убрать страхи. Я хочу вот в нашем с вами общении показать, что страхи – это совершенно ненужное нам, вредное состояние, которое может повлиять на развитие событий в отрицательном плане. Должен быть позитив. Но ну, об этом я скажу дальше. Оно немного о глубинных причинах. Да, дорогие, действительно, вот сейчас самое важное – это не поддаваться. Не поддаваться вот эти, на эти эмоциональные выбросы, которые идут с разных сторон. Из телевидения и заявлений, ну вот сейчас в чате, да, и во всех соцсетях вот будет это муссироваться. А самое важное – сохранять вот свою ось, сохранять свое состояние, о любви ну просто даже спокойное позитивное состояние это ваш самый сейчас большой вклад в эту ситуацию потому что смотрите только мы вовлекаемся только мы занимаем одну из сторон мы подпитываем эту сторону это то же самое да что мы подносим мы Снаряд. там снаряды до да, той или другой стороне и это как раз в этом выгода, тоже одна из выгод тех стран, которые синициировали вот этот конфликт. Поэтому вот самое важное – спокойствие, миролюбие, аффирмациями себе помогайте. Самая простая практика работы со страхом, вот Анатолий Александрович сейчас очень много скажет, но вот это просто растождествиться с ним. Да, страх – это нормально, бояться – это нормально, но не нужно становиться этим страхом. Как? Нужно посмотреть, сказать, да, я боюсь, и посмотреть вот как бы на этот страх со стороны. Вот уже это расточисление произошло. Уже вы понимаете, что вы не есть страх. Действительно, мы будем говорить о всех тех методах, которые позволят вам находиться в этой ситуации в более комфортном состоянии. Ну, начнем, наверное, с того, что просто представьте, что большая часть украинцев и большая часть россиян, они не хотят войны. Это вы понимаете. И здесь же вы прекрасно понимаете, что по сути сейчас разыгрываются карты, которые которыми играют другие страны. Другие страны стравили э, наши страны. И мы, в общем-то, вынуждены в этом с вами принимать участие, хотя мы этого не хотим. Но почему... Другие позволяют себе играть нашими судьбами, судьбами наших народов. А потому что мы с вами в основном пассивные, мы с вами неактивные. Вот э, есть такое выражение, мы даже провели с вами совет семей на эту тему. Если ты не занимаешься политикой, то политика придет в твой дом. И вот смотрите, политика пришла в дом к нам в виде пандемии. Мы об этом с вами говорили в прошлом совете семей. И вот сейчас политика пришла в виде войны. Ведь во многие семьи придут не просто постучаться, а могут прийти и с похоронкой. Это надо понимать. Так вот, друзья, чтобы этого не было или чтобы это минимизировать, нужно занять совершенно другую позицию. Во-первых, принять то, что происходит. Не гневаться, не бояться, не отрицать, не сотрясать кулаками там и так далее в адрес того или другого правителя, в адрес, в адрес политиков вообще. Это первое, надо принять, принять. А потом занять вот эту вот позицию уважения и любви к другому народу. Ведь мы все одно. Действительно, к другому народу нужно занять вот эту уважительную позицию. Это ваша капля вот, уважения любви к другому народу, она снизит градус накала борьбы. Обязательно повлияет на исход всех событий. Ваш только собственный вот такой посыл, что я принимаю... Украину, я люблю Украину, я люблю украинцев. Это, это действительно реально так. По сути, вот каждый, почти каждый может искренне сказать этого, потому что корни у многих с Украины, друзей много, бывали там, и вы знаете такое доброе, уважительное отношение к нам было, к русским всегда. И русские, посмотрите, как мы принимаем украинцев. Поэтому давайте стоять на этой позиции, и это уже будет снижать градус напряжения, градус войны. Да, дорогие, вы знаете, наверное, такое выражение: ни один волос головы человека не упадет без воли на то Всевышнего. Поэтому кто вот говорит там про пулю в голову и все такое. Вы тоже должны понимать, что мы сейчас живем в другое время, в квантовой реальности. И всегда это было, что мы сами формируем свою судьбу. И тем, что вы будете активно сами да, разгонять себя на страхе, слушая, вовлекаясь вот в эту ситуацию, вы сами действительно себя подталкиваете на эту волну, где с вами может произойти то, чего вы боитесь. Поэтому здесь важно сила, духа, дисциплина, мысли на то, чтобы минимизировать у себя негативные проявления и тем самым увести себя из того варианта реальности, мы всегда вот выбрасываем в пространство те энергии, тот, тот вариант жизни, какой мы сейчас проживаем. И пространство откликается, и если нет в этом пространстве варианта, что с вами может что-то случиться, с вами никогда ничего не случится. Поэтому так важно именно внутреннее состояние. Это сейчас самое важное. Я обращаюсь к тем, кто имеет в своей семье военных, а тем более тех, кто находится в, сейчас в регулярных частях. Я из своего опыта, психологического опыта знаю, Uh, у меня было много примеров, uh, когда uh, рассказывали, как на Великой Отечественной войне спасала любовь, спасала уважение, спасала вера uh, людей, мы, мужчин вот, от uh, пули, от смерти. И это действительно так. Поэтому, особенно тем, кто находится, у кого в семье есть военные, пожалуйста, особенно вы, будьте в состоянии добрых добра в состояние любви. Тогда ваши мужчины, ваши мужчины будут защищены гораздо большей силой, чем бронежилет. Это действительно так. Я это знаю, да, в принципе это знаете и вы. То есть такая вот, такое состояние любви, любви к нему, любви к другому народу, чтобы он не с ненавистью шел. И Старайтесь объяснить, не с ненавистью надо идти на, на, на тот народ. Там, на самом деле, там воюют такие же ребята, которые далеки от многих вот этих политических игр. Политическую игру затеяли не те, кто живут в Украине, а те, кто далеко за океаном даже. И в Европе многие. Понимаете? И вот это нужно понимать. И нужно относиться-то. Украинцам именно так, как братьям. Да, многие украинцы уже перестали говорить, что мы славяне, братья. Но это не важно. Пусть даже соседи. Мы же соседи. Уж от этого-то нельзя э, отмазаться, как говорится. Мы соседи. Хотя по-соседски давайте жить дружно. И вот это давайте жить дружно, вот это должно звучать в вас. Тогда ваши э, мужчины, которые окажутся э, на передовой, они будут защищены. Да, дорогие, вот важно, вы пишете в чате правильно, что важно повышать вибрации и все такое, но как это делать? Вот то, о чем мы говорим, это и есть повышение вибрации, это то есть быть над ситуацией, то есть вы не погружаетесь вот в эти вибрации войны и в эту реальность, да, как из нее выйти? Вот есть чувство, почему страх, что безысходности, вот я здесь, да, и на меня может там что-то сейчас упасть но именно своим внутренним состоянием вы можете как бы вот в моменте времени совершать квантовый скачок и оказываться вне времени вне пространства это действительно возможно нейрофизиологи нейробиологи подтверждают эту информацию о наших атомах о клетках что они периодически появляются и исчезают и именно а, исчезают они тогда когда повышается вибрация частица становится волной и волной она становится когда мы мыслим думаем чувствуем позитивно а позитивно не так просто да мы себя там вот за волосы потрясли сказали ой мысли позитивно когда мы осознаем глубокие более причины ситуации как то, что у нас вот существует множество воплощений. Вы об этом прекрасно знаете, да, что наша жизнь не конечна. И в каждое воплощение мы выполняем свои роли, определенные задачи души. И точно так же вот мы приходим разными, в разных национальностях. И вот когда какое-то неприятие, там, не знаю, те, кто вот это все организовал, да, или правители там, Соединенных Штатов Америки, Украины, какой-то... Какой либо национальности вы просто представьте что в следующей жизни или в прошлой вы можете точно также прийти в роль вот этого военного роли этого начальника который отдает этот приказ и прожить уже это изнутри или в роль украинца в роль украинского политика то есть вот это вот единство ощутить что мы в любой ситуации можем ту же самую роль в той же самой роли оказаться и здесь что важно вот на примере нашей семьи такие вот я бытовые примеры привожу потому что все начинается просто с человека да это мы говорим там внешне политическая ситуация политические игры а что за этим стоит человек проснулся там, не знаю, пошел на работу, и ему предлагает жизнь совершить тот или иной выбор. Выбрать мир, любовь в конкретной ситуации или выбрать конфликт и удовлетворение своих личных интересов. Вот я просто так не говорю слова, я все глубоко сама проживаю. Вчера был у нас такой вот случай, в котором я продемонстрирую. Конфликт. Да, конфликт, где, где можно выбрать любовь или конфликт был. Мы вчера после вот ресторана 23 февраля, у нас с дочкой было понимание, что у нас будет прогулка, и мы настроились на прогулку. Анатолий Александрович сорвался эфир по поводу событий Украины, и он договорился оперативно, что повторить этот эфир, и нужна моя помощь. И, значит, мы после ресторана выходим с дочкой, такие, все, мы сейчас гулять пойдем. Антон Александрович говорит, нет, у меня через полчаса эфир, и нам нужно вернуться домой, чтобы его включить. И у меня вот такого нет, что я там себя просто начинаю какими-то словами убеждать, что ты там жена, да, там твой долг. Вот а так... нет такого под козырек. Да, или там, если ты не будешь удобной, тебя там бросят, или еще что-то. Я потому что, ну вот из несвободы я ничего не делаю. И у меня начался вот такой медленный процесс принять как принятие сначала конфликт, что нет, я не хочу в этой ситуации у меня значит другие планы участвовать, потом значит я осознаю, что это гораздо более важно провести эфир да с посылами для России, Украины, еще не знаю, что там через несколько часов реально война начнется, если бы я знала, я бы конечно быстренько побежала домой, эфир еще бы побежала. да и вот и просто вот в своем сердце я вот проживала этот процесс отодвинуть на задний план свои интересы сиюминутные, прогуляться, да, что полезно воздух для здоровья, для меня, для дочери, и выбрать что-то большее, выбрать какие-то более, более высокие, масштабные. более масштабные, то, что принесет пользу большим людям. Ну или даже вот без этих высоких материй выбрать просто мир, да, потому Семья. что... Да, мир в семье, выбирая какую-то одну позицию, уже ты человека другого ставишь в жертву, либо себя, либо его, то есть это не решение конфликта. Вот просто вот действительно, ну и в итоге вот я действительно на уровне чувств пришла к принятию ситуации, что важнее поехать, и мы... Ну вот вернулись, и провели этот эфир. И вот в каждой ситуации сейчас просто отслеживайте, что вы выбираете. Свои сиюминутные интересы, свои страхи или мир, и в том числе нести мир через свои сердца. В том числе нести просто вот позитивное, спокойное состояние своим присутствием, находясь в каком-то пространстве, в каком-то коллективе. Даже в доме. Если вы спокойны, вы влияете на всех жителей, которые, может, там смотрят телевизор и накручивают себя. Уже не будет этого накала у них. Ну, вот действительно, простая ситуация, не случайно она произошла, потому что был вариант действительно того, что у нас не состоится эфир. Потому что я уже Э, ситуация такая, Диана не хочет, такси не едет, соответственно, <смех> ну когда женщина чего хочет, это бесполезно. И я уже принял тоже ситуацию, ну, думаю, ну все, я принимаю, я понимаю важность, нужность, но я не, не буду насиловать ситуацию, я принял ее, все, я говорю, я просто возвращаюсь домой, вы едете гуляйте, я тогда возвращаюсь домой. Диана переключается, машина подъезжает, мы все успеваем, все происходит. Понимаете, вот наш, э, наш внутренний такой вот процесс внутри семьи, он сказался и на общем. Мы провели эфир. Вот вчера провели эфир три мужчины. Российский, украинский и европейский. Вот три мужчины провели эфир. И мы пожелали, чтобы не было войны. Вы скажете, ну вот, а война тем не менее, тем не менее началась. Друзья мои, вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Она началась для тех, кто этого хотел, кто в этом участвует, кто к этому опустился на этот уровень борьбы и войны. И она будет его, их будет доставать. Будут воевать и может даже погибать те, кто шли в эту войну, кто готовился к этой войне, кто хотел этой войны. Той или иной степени. Или не мог противиться этому. Не сказал, нет, я не буду участвовать в этой войне. И он попадает в эту мясорубку. Понимаете, здесь от каждого, опять же, есть, у каждого есть выбор. Как ты будешь действовать в этой ситуации. И вот здесь нужно всем осознать. Помните, вот в книге «Живые мысли», в книге «Живые мысли» есть такая э, глава где рассказывается о зонах ответственности человека. Так вот, нижняя зона, зона риска, где ты подвержен всем, всем ветрам, как говорится, всем политическим решениям там, внутри страны, ты подчинен всему, и ты, с тобой может случиться в любой момент все, что угодно. Это когда ты находишься в вибрациях низких, когда, ты, когда в твоей голове нет высокого, высоких чувств, нет достаточной любви, уважения к себе, к миру, к людям, то ты оказываешься в этой зоне, и тогда с тобой может все что угодно произойти. А тем более вот в такой момент, когда начинаются военные конфликты. Дальше, следующий слой – это слой уже, как я говорю, зона ожидания. Это вокзал, как говорится. Ты здесь ожидаешь, ты здесь можешь по-другому уже вести себя и по-другому. Ты можешь выбирать, ты можешь выбирать. И есть еще более высокий уровень вибрации, когда ты встаешь над этим и формируешь события в жизни сам. Так вот мы учим тому, чтобы вы жили именно в самой высокой этой точке. Когда вы формируете свою судьбу. Поэтому сейчас очень важный жизненный момент для каждого. Момент взросления. Момент зрелости. Станьте зрелыми в этой ситуации. Вот конкретной ситуации. Сегодняшний день. Примите, примите с пониманием, без негатива другой стране там, или, или даже кто-то может к своему президенту, кто-то не принимает, а я услышу уже такое, там, кто-то в восторге, вот мы сейчас там дадим, друзья мои, без вот этих эмоций. Не вовлекайтесь. Не вовлекайтесь в это. Встаньте над этим. И ваша зрелость сразу, за один день, станет на порядок выше. Да, дорогие, ну действительно, мы можем помогать, вот особенно женщины, только своим состоянием. Действительно, одна из причин и особенность вот этого сейчас периода временного, еще очень сильная перегруженность патриархальными энергиями, которые долгое-долгое время, вот эти мужские искаженные, не истинные, божественные мужские, а искаженные энергии, где отсутствует любовь, они правили миром, они набирали оборот. и сейчас вот эта ситуация, в том числе результат такого состояния. Поэтому наша задача стать зрелыми в любви именно женщинам. И женщина, действительно, особенно от вас, женщины, многое зависит. Поведение мужчин, как он эти новости смотрит, как он на это реагирует. Помогите, помогите своей любовью, погладьте, по... сделайте массаж, поцелуйте, займитесь сексом. Но снимите напряжение у мужчины, который погнал там в какую-то, вовлекся в какую-то вот эту э, вещь. Потому что вы, женщины, вы рождаете жизнь. И вы должны делать все, чтобы эту жизнь сохранить. Помогайте мужчинам в этом. И вот каждый из вас, вы просто осознайте простую вещь. Если каждый из вас сегодня и последующие дни будет в хорошем состоянии, в принятии в любви, в уважении, без всякого негатива, поверьте, вы сохраните много жизней. Много жизней в этом, в этом конфликте. Много жизней. И он быстрее закончится. От каждого из нас это зависит. И вот вчерашний эфир, либо мы провели его, но война началась, но мы заложили уже туда, заложили уже то, что она кончится быстрее и с меньшими жертвами. Потому что наша позиция четкая. Как еще подняться над этой ситуации? по поводу отношений России и Украины были различные ченнелинги, то есть это информация переданная учителями человечества, которым действительно сверху видно, видна целостная картина, которые видят смену исторических эпох и направлений, Они так вот мы в один, одну жизнь пришли, да, что-то увидели, подглянули в щелочку и вот воспринимаем эту как целостную картину и кричим, вот он плохой, этот хороший, вот эти вообще полиции все передрались, а на самом деле есть определенные закономерности, есть вот еще действует закон причины следствий, и он всегда будет действовать. То, что карма называется, да, не в том, что там кого-то накажут, а что есть причина и следствие, и те души, которые сейчас на войне, и мужчины, и женщины, которые сейчас в это вовлечены, это не просто так с ними произошло, помимо вот того, что Анатолий Александрович сказал, их выбора, в этом воплощении, что они может где-то там пошли по более легкому пути, да, там не продолжили учебу, там, ну, не знаю, там просто забили на свою жизнь или еще что-то какой-то жизненный выбор сделать. Они еще пришли с задачами души, вот с помощью этой этого конфликта участия в нем решить какие-то давние давние проблемы, давние задачи, которые у нашей цивилизации накопились. И сейчас в этом регионе важно, чтобы вот эта энергия негатива вышла через эту войну. Uh, уже давно учителя сказали, что третьей мировой войны не будет. Это совершенно точно, это 100%, в которой погибнет вся цивилизация. Но вот такие локальные войны, которые uh, постепенно будут разряжать вот то огромную энергию которая могла выплеснуться в результате глобальной войны они будут происходить поэтому как вот мы да вот во время операции действуем что очень важно аккуратно все обеззаразить и дать возможность выйти вот этому нарыву этому гною и для этого не нужно какую-то истерику, там, разрывать эту рану. Да? Нужно сохранять покой, мир и любовь, чтобы это быстрее все зажило, и чтобы это вылилось. Действительно, вот учитель Кутхуми говорит о том, вознесенный учитель, что сейчас в Украину пришли те души, которые во время Второй мировой войны тоже занимали определенную позицию, совершали определенные действия. И сейчас они вернулись. Ну да, но там не будем вдаваться в детали, чтобы там кого-то не обвинять. Но они вернулись по закону кармы определенной, по закону причины и следствия в эту ситуацию, чтобы э, исправить то, что было в прошлой жизни. Для всех, для всей нашей истории, цивилизации э, сделать уже другой выбор и дать возможность просто этим темным энергиям выйти на поверхность и трансформироваться. Другого пути, к сожалению, нет. Друзья, я обращаюсь, мы обращаемся вот к этой аудитории, к нашим подписчикам, ко всем тем, кто знает нас и знаком с нашим творчеством. Я обращаюсь к вам. Пожалуйста. Сделайте свои добрые шаги в эти дни. Добрые шаги к себе, начните со своего тела. Подарите что-то доброе телу. Это тоже будет вклад позитивный, это тоже повышение вибрации. Подарите любовь, уважение к своим близким. Позвоните родственникам, родителям, их успокойте. То есть сделайте добрые шаги, добрые дела. И таким образом от вас волна добра пойдет довольно широко и поможет многим людям оказаться в более высоких вибрациях и не попасть в эту мясорубку. Да, дорогие, и вот то, что вы спрашивали, какая-то техника трансформации страха, вот Анатолий Александрович говорит, что это доброе дело. И опять же, не вовлекайтесь там в жалость да, в сострадание то есть это вы этим не оказываете помощь состраданием а наоборот вместе с этим человеком понижаете вибрация это должна быть такая высокая спокойная мудрая любовь чувствуете задав как давит на вас вот этот негатив там сообщение кто-то mm -hmm. сейчас много начнут вам звонить рассказывать там каких-то страшилках сейчас же много еще и пойдет инициации на эту тему. И, пожалуйста, будьте вот в этом состоянии. Есть простая практика. Ваше сердце солнышко. Сердце солнца любви. И вы светитесь внутри своим солнцем. И освещаете свое тело. Рудную клетку, все тело, голову, руки, ноги. То есть наполняйте этим светом и любовью. Так вот просто на минутку, минута, больше не надо. Представьте сердце внутри и наполнитесь светом и любовью. И этот свет, этот свет и, любовь, и его отпустите дальше, чтобы он дальше светил, и другим светил, светил, и зажигал в других сердцах тоже солнышко. Вот и все, простая практика. И это можно делать. И вы едете в машине, чтобы вокруг вас в автомобилях тоже люди наполнились этим светом. Едете ли вы в транспорте, в автобусе, метро, выступаете ли где-то, наполняйтесь этой любовью. Горите это солнце любви своей. Вот простые методики. Но они очень действенны. Да, вот пишут, я в Харькове, и сестра мне пишет неприятные вещи. Вы знаете, вот это э, неприятные вещи, это слухи. Будут, будет много слухов. Э, пожалуйста, будьте внимательны к этому. Потому что сейчас э, реально политика, вот я, у нас много... На Украине наших друзей, преподавателей в том числе. Вот mm -hmm. я только что перед этим получил сообщение из Одессы. Удары наносятся по военным объектам. Сам город живет обычной жизнью. Вот сообщение из Одессы. А удары наносятся по военным объектам. По кораблям и военным объектам, которые... Вот. Поэтому оставайтесь в высоких вибрациях. И с вами даже в эпицентре событий ничего не произойдет. Мы знаем, это волшебство человека-творца. Да, дорогие. Ну, вот как я говорила еще раз, отождествление, осознать страх и просто действительно осознать, что ты боишься и отождествиться, то есть со стороны посмотреть на это. Это тоже вот уже самая простая у кого с визуализацией не лучше сердце-солнышко. Это просто очень-очень эффективно. Но у кого вот такой логический просто посмотреть со стороны внутри наблюдателя включить и признать да это нормально я боюсь но это не я страх это не я страх не владеет мною сердце солнца сердце солнца и есть еще медитация пульс сердца она известна она есть у нас в ютубе на сайте на сайте академии захотите найдите замечательная медитация она очень хорошо работает ну что, друзья? Ну да, и вот еще писали, что э, нам не скажут правду по телевидению, хотим знать правду. Зачем ваш, вам эта правда? Чтобы любить, вам не нужно никаких оснований. Для любви не нужны основания, не нужна правда. Вы слово правда оно всегда относительно. У, на той, у той стороны одна правда, у этой стороны другая правда. Какую правду вы хотите знать? Вы истинную правду, да это вы практически никогда не узнаете. Будьте спокойны в этом. Находитесь в своей правде, в своем отношении к себе, к миру, к людям, к другим народам. Относитесь уважительно к другим народам. И тогда у вас все будет э, хорошо. Я помню, вот сейчас вспомнил такую ситуацию. Я был школьником, и у меня так получилось, почему-то в голову мне вбилось... Какая-то поговорка относительно одного народа, не самая хорошая народа. И я ее повторял как-то, вот я вспомнил, я повторял ее. И потом, когда я уже стал взрослым, человек этой национальности, он мне принес проблему. И вот я теперь понял, почему он мне принес проблему. Потому что я нес в себе вот почему-то, потом у меня все это прошло, все. но когда вот эту проблему он принес, я, до меня дошло откуда корни. Поэтому, друзья мои, будем в себе находить правду, в себе истину. Мы сама истина. А истина – это любовь и уважение ко всем. Поэтому одно из главных предназначений человека – это, помните, предназначение – быть уважительно, с любовью, относиться к каждому встретившемуся человеку, к каждому Дорогие, мы не говорим, чтобы вы не вникали, на комментарии отвечаю, и со стороны наблюдали. Не вовлекались. Это значит, не занимали одну сторону. Как только вы занимаете одну сторону кто-то один прав, а другой виноват, вы становитесь участником конфликта на тонком плане, на астральном плане. По сути, это приравнивается, что вот вы стали с этой стороны и точно так же снарядами вот эту сторону бомбите, как только вы с одной стороной себя ассоциируете, считая своим, да, вот не зная, опять же, все, всей подоплеки, что вот здесь, на этой стороне, правда, не вовлекаться, это важно. И тогда у вас действительно не будет таких проблем. К вам не прилетят снаряды, понимаете? Если вы сами действительно не будете занимать чью-то позицию. В, этой, в этом конфликте, в этих событиях, в этой э, войне, ее можно назвать действительно войной, э, участвуют те, кто должен был в ней участвовать. Кто пришел именно с этой задачей, но у него есть возможность, есть варианты выбора. Он может продолжать участвовать до своей смерти, как говорится, а может выйти из этой ситуации, осознав, что это тупиковый путь. Поэтому, друзья мои, будьте над ситуацией, будьте вот в этом состоянии, когда вы вне вот этих всех Зон влияния на вас. И занять свою позицию при этом. Обязательно иметь свою позицию. А позиция ваша должна быть именно на том, что войны не должно быть. И этот конфликт должен разрешить все напряжения, снять и больше в этом веке, начиная с, этой, с этого последнего конфликта, больше никаких конфликтов не должно быть. Вот эта позиция, вот эта уверенность, вот это заявление, вот эта масштабность. Участвуйте в наших советах семей. Это мы, мы поднимаем вибрации. Мы проводим специально методики, даем для того, чтобы эти вибрации поднять. Вот 1 марта мы проводим посылы на март месяц. Активацию на март месяц. Пожалуйста, тоже поучаствуйте. Это по сути тоже совет семей. Поучаствуйте в этом. Это все будет поднимать ваши вибрации, переводить вас в другое качество. Да, вот какой может быть посыл завершения, какая может быть позиция. Да, я выражаю чистое намерение на то, чтобы конфликт завершился наиболее гармоничным, оптимальным способом. Кратчайшие сроки, ну вот один из вариантов, какая может быть позиция. Здесь вы не занимаете никакую сторону. Вы выражаете свою позицию миролюбия, не говоря при этом, кто они такие, кто там вот эту войну разогнал. Здесь, да? Да. И важно добавить, я выражаю чистое намерение на то, чтобы те, кому нужно было пройти определенные уроки и приобрести опыт в этой ситуации, они же не случайно оказались. Пусть они это сделают быстро и вырастут, перейдут во взрослое состояние. Пусть эта вся ситуация поможет всем нам повзрослеть, стать зрелыми. Да будет так. Так и есть. Благодарим, друзья. Благодарим, Благодарим за вашу любовь и сотворчество. Благодарим.